всем привет! Кейс-дроп на ваших экранах открывает человек человек. Приятного вам просмотра и сразу скажу, что вся халява, которая есть на этот сайт, а именно халявный баланс, да, перейдя по ссылке, потому что она максимально моя вкачанная. Плюс к депозиту там. Ну, это все будет в прикрепе. Сегодня мы посмотрим, что можно сделать с 28 тысяч на кейс-дропе. Вообще сегодня я хочу сделать упор исключительно на один кейс. У нас все-таки еще плюсом ко всему не нужно забывать задача. Вот этот вот ивент пробустить, да, самая имбовая тема. Здесь, как я уже миллион раз говорил, это вот этот ивент. Поэтому будем его, собственно, прокачивать. Ивент на самом деле я каждый ролик говорил и буду говорить. У меня там собака на заднем фоне чешется, боже, это просто записывает ролик 10-летний школьник. Ладно. По поводу ивента. Вот на сайтах, да, очень часто на всех последнее время делают ивенты, но здесь он имбовый. Его очень тяжело пройти объективно, но элементарно на 37 уровне ты получаешь уже бонусы в виде 4000, тысяч, 1600 рублей, ну, кейс, да, за 1600 рублей, короче, бонус реально имбовая. самая максимальная награда это калаш рентген за, за 128, но я без понятия, сколько нужно задепать, чтобы вот эту вот историю выбить, как прокачивать ивент, за каждый потраченный доллар ты получаешь 100 билетов, за вот этот огненный кейс, на который мы сегодня будем делать упор, мы будем получать 9999 билетов, кстати, по поводу халявы, просто установя, установя, установив сейчас свою почту, вы можете открыть вот этот бесплатный кейс, Просто просто устанавливаете почту, открываете кейс, это халява и не знаю с выводом она здесь или без, но можете перейти по ссылке и открыть, не знаю, если без, то забрать. Абус не знаю, скажу честно. Но ладненько, мы поехали, так, переходим сразу на огненный дракон, Так, ко а мне показалось или нет зимний кейс, мне показалось это новые дорогие кейсы. Так, за огненного дракона мы получаем 9999 бонусов с тем учетом, что баланса сегодня реально не то что вообще немного, но вы знаете, да, что мы на КБшке Кстати, неплохо с первых кейсов Здравствуйте 34 тысячи рублей А, с этого кейса, да, за три открытия мы получаем 29 тысяч бонусов Но ну, это прям подарок, честно говоря Слушай, неплохо пошло, прям нормально Так, мы там играть у меня собака начала Неплохо вообще Короче, мы последнее время начали набирать огромное количество лайков Я забыл, о чем я говорил Боже мой какой-то кринж вообще. Ладно, 37 тысяч пойдет нормально, это окуп и, в принципе, хорошо. Надеюсь, что этот ролик в том числе лайки наберет, потому как, ребят, ну вы меня честно избаловали, ну неплохо же, ну идет, пока идет, надо и фигачить ивент. А, собственно, избалованный человек стал, потому как лайкаете, лайкайте, у нас новый уровень, чуть позже получим. Пин, 8 тысяч, нифига себе. Поэтому этот ролик, я надеюсь, не станет исключением и вспомнил, о чем начал говорить. Ребят, КБшка там за лайк. Просто Просто Вставки вам так зашли Жесть, но вставки буду делать Только с роликом, где есть вебка Потому что, типа, это нужно максимально Прочувствовать, слушай, а вообще Офигенно дропает, скажу, что в прошлом Ролике мы слили АВП Драгонлор И сделано это было специально, потому Как я хотел а, сделать достаточно Интересный апгрейд и именно этим ролик Завершить, с а, кейс дропом Мы неплохо а дружим, общаемся Поэтому, к сожалению, выводить я не могу Но, тем не менее, контент ребята Дают возможность записать, тем более этот сайт я крестил как как выдает новый no-name сайт. Прикинь, мне показалось это лям. Я сейчас выпал. Слушай, неплохо. Ну и, короче, после слива ДЛа мне выдает. Нормально. Ну и вот, и этот а, окрещенный уже мною новый или no-name сайт а, смотрит, поэтому, ну чё, будем снимать. Спасибо, что лайкаете, спасибо, что смотрите, потому как подобные ролики а, моему каналу нужны и необходимы. но ну, вы сами видите, да, во что сейчас превратился мой контент, а, а именно в очень дорогую историю, то то есть, что не ролик, то деп либо в Counter-Strike 100 тысяч рублей, либо на сайты там 60, поэтому мужики подобные видео нужны. И спасибо огромной адекватной части аудитории, которая у меня есть, я очень этому рад, который это понимает, ребят, спасибо. А возвращаемся кейс-дропу, у нас уже 60 тысяч рублей, и он дальше продолжает выдавать. И вот действительно, что хочу сказать, после слива видео виде АВП Dragon Лора прямо офигенно бустит. Но опять же, тратим мы на 6 кейсов, 49 получил 47, а я тут сижу радуюсь. Тем не менее... Даже такой дроп, он все-таки Дает бонусы, да, именно Открытие кейса, оно, не стоит забывать бонусы это дает, хорошо Хорошо, из дракон туда же пойдет 38, минус деньги, что-то сижу радуюсь У нас минус баб, ну и вот, и как только У нас деньги закончатся, мы посмотрим Что по ивенту, пока ни одну награду С ивента принимать не буду Вопрос один, он вполне логичный, какого хрена Какого хрена? Кейс дроп. Вот реально, вот сейчас уже предъява. Почему это стоит 3 700? Может быть, это как-то связано с тем, что сейчас лежит Steam. Прошу заметить, лежали... лежал, по крайней мере, не инвентарь, а именно сам Steam. Поэтому может быть какая-то связь есть. Но Эмеральд за 3000 это прям вопросики, вопросики в чат. За XC и вся история. Тем временем у нас реально офигительно, прям. Ну вот это отыгрались мы на... Блин, дракон за 3000 отымем Офигительно бустятся эти ивентовские поинт Это круто, потому как 4000 сразу, вот о чем я и говорил, ивент жесткий Потому как в конце этого ролика а, Я сделаю апгрейд Неважно, зайдет он или нет Чтобы на балансе осталось 0 рублей И все-таки в очередной раз вам покажу И самому интересно проверить, сколько может Этот ивент выдать Тем более мы сейчас, знаешь, вышли с тобой на такой уже Хай реально левел, когда каждая новая Награда выдает больше косаря Это имба определенно. Все-таки, ребят, это все картинка, да, это все заказуха, показуха. Эвент допустит тяжело. Вот я в миллион, в миллион раз сегодня буду повторять, в миллион раз, миллион раз сегодня буду повторять. Вы сюда зайдете, вы депните 5000. Максимально до чего вы дойдете с депом там в 5, а это много, я понимаю, что многие там задепают косарь и захотят рентген. А с депом в 5000 будем брать, вы дойдете примерно, дай бог, до сюда. Ну, типа 12 левел, это 64 рубля награды. Если не ошибаюсь, конечно, если будет фартить и если вы будете окупаться, в принципе, можно его неплохо обустануть. Но это вообще тяжело. Кстати, тем временем давай перейдем на э, гейбкейс. Вайнот. Потому как все-таки, да, ролик по-другому немного кейсу, ну блин. Но блин, почему нет? Давай и этот подолбим. 8. Ну, блин, слушай, огненный этот э, кейс-то окупался, а змей-то что-то как-то прям нет. М -м, не ахти, не ахти, не ахти, не ахти. Ой, еще баланс. Ну, повторюсь, да, мы это в конце ролика заюзаем. Ой -ой, ой ой ой ой Но 17 тысяч не так, не так. Прямо интересно, когда э, кейс-то, в принципе, стоит 13 тысяч рублей. Так, что-то на фаст открытие перешел. Нет, это нам не надо. А Огненный кейс все же себя поинтереснее пока. Вот гейп кейс, четко как нет. Сколько это стоит? Кимоно? Блин, 6 тысяч. Че так дорого. По-моему, раньше оно стоило. Да, не по-моему, оно точно раньше стоило дешево. Как же сейчас залетели скины в Counter-Strike? Нет, просто это жесть, мужики. Ой-ой-ой, ну давай, давай, будем просто рассчитывать и надеяться на что-то крутое, потому что ивент сегодня максимально нужно забустить. Все-таки за несколько роликов хочется получить максимальную награду и, самое главное, подвести итоги, сколько потрачено на это средств и сколько роли выйдет. Бах за 47 тысяч! Я что-то проспала, что так дорого? Ладненько, пойдет. Бах. Давай-ка мы еще раз пошли по дорогим именно кейсам, подолбим на живые. Почему нет? Почему нет, если да? Так, три штуки нам хватит, 47 тысяч бонусов получим. Я почему-то перешел на украинский язык, хотя мне Стоит русский, немножечко непонятно. Но, ладно, на ножевой кейс меня обосрал. Но, объективно, ладно. А, почему, кстати, на украинский? Потому что открыть я. А, да, такая история, но вроде стоит русский. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. нам сейчас главное получать как можно больше ивент-поинтов. Это мейн цель, это мейн задача Но вот я сижу и меня Просто сейчас я только что выложу роль ролик Как раз, э когда мы делали вставки И меня сейчас не покидает мысль, как жестко Вы подержали, просто ролик вышел Сейчас э скажу даже, давай скажу, Два э часа назад на нем 5700 просмотров и больше 1000 лайков Вы просто, вы что делаете, мужики? Вы что, блин, делаете? Не, ну ждите, все, контент со вставками будет Мало того, что стая, я еще и э В реал лайф, так сказать, запишу А тем временем у нас э почему-то забагались ножи Странно, как минимум, давай мы сделать контракт Они здесь появились И вот я не по... Да, они здесь были на предыдущем ролике Но давай сделаем Посмотрим, что можно получить А, кстати, с контрактов-то тоже дается ивент Выберите карточку? Не, нифига Контрактов не было 23 тысячи нет, контрактов. Ну-ка. Ну-ка, контрактов не было. Мы сейчас делаем контентище. Контентище мы сейчас не навалим сюда. У нас уже тем временем между делом так почти 40-й левел. А 25 тысяч есть. Сейчас сделаем. Сейчас сделаем, Интересно. Подожди, подожди. Сейчас будет, сейчас будет, сейчас будет, сейчас будет, будет, будет. Огненный, значится, дракон. А, гуляем на все, гуляем на все. Три кейса. Блин, я думал, будет больше. Ладно, нам нужно каким-то чудом-раком-боком нафармить на 10. Желательно, но что-то это совсем нет. Ой, это хорошо. А, и сейчас из вот этого чуда хочется сделать контракт. Они сделали прикольную тему с карточками. Понятно, что, ну, уже все решено, что тебе выпадет. Ну, типа, вот так вот попробуй, да, повлиять как-то на контракт. Но тут никак не влияет, типа, камон. Ой, они а бакли это? Стой, а вот... Ам... И я хочу отправить, подожди. 6 кейсов открыть. Так, контракт. Я, кстати, там оговорился 10 кейсов открыть. Но за раз здесь максимально можно 6. Смотри, что мы делаем? Мы оставляем один скин, создаем контракт. И сейчас. А, нож пропал. Ух ты, блин. Ух, ты что делаешь? Так. А мы можем. Это, это баг? Стой! А. а, боже, какой же я. Дурак! Я просто, я думал это баг, а типа сразу падает приз А, нет, я не дурак не, Подожди, Стас не дурачок Стой, стой, стой, стой, стой Его можно продать и он остается в инвентаре Подожди, подожди Все-таки нет, все-таки с головой я дружу Так, мы нажимаем на ячейку После этого мы это дело продаем И она не уходит у меня с инвентаря, правильно я понимаю? А, блин я, я думал, нашел жилом <с> Ладно, 6000 рублей Все работает так, как должно А Тем временем у нас не остается денег Я все-таки предлагаю сейчас сделать то, что я, о чем я говорил в начальных минутах видео а, Мы продаем весь свой инвентарь Благо у нас там ничего нет продавать ничего не надо Ну окей, мне, мне же меньше действий Смотри Нужен э, предмет для апгрейда Хорошо, можно же балансом там будет, правильно? Фаст открытие, апгрейд Так, да, балансом можно э, Мы вот сюда ввозим 22 тысячи, э, 210 рублей И скин, хорошо Из этих 20 мы делаем, ну допустим, 40 тысяч рублей Я думаю, в принципе, равносильно Да, 50% нормально, равносильно, блин, слово такое Оно зашло, гуд. Это хорошо, это очень хорошо. У нас есть сорокет и у нас есть эвент. Так, тогда погоди, тогда погоди. Тогда вообще план меняется, потому как все-таки, все-таки мы продаем и максимально, максимально бустим эвент, дорогие друзья. Mm -hmm. Так, ножевой кейс не окупает, все-таки нам интересен окуп А именно с габен кейса окуп идет и нормально дается бонус вот этих поинтов Поэтому, поэтому давай просто фастом сейчас покрутим Именно чтобы 65 тысяч пойдет, пойдет, уже получаем 67 тысяч поинтов Не, мы сейчас, мы сейчас офигенно просто прорвемся наверх в овенце Ну прям очень круто 17 тысяч выпало, 4 тысячи Ой, хорошо! 31 и Азимов дорогой. Нормально, 71к. Вот за слив а дает вообще хорошо. Ну и плюс все-таки, да, аккаунт ютубера, плюс занесли. Это все ясно. Я это скрывать не буду. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Таким я не хочу заниматься. 6000 У нас почему он такой дешевый? Вопрос один, почему так идешь? 10, это я запомнил, это 30, а, 13. А, у нас есть 60 тысяч рублей. Ну и, в принципе, я что предлагаю? А, я предлагаю сейчас, да, уже сделать апгрейд, потому что, я думаю, время, в принципе, настало. Валера, настало твое время. И сейчас особо рисковать не будем, сделаем 80. Просто нам нужен скин, который будет лежать все-таки в инвентаре. И... Чтобы на балансе было 0, посмотреть, сколько нас инвент. Слушай, ну идеально Идеально, шедеврально, прекрасно Правда, статрек бабочка, хрен ты ее продашь Но мы не выводим, да? Так, все, шуруем в ивент Ну и поехали Сейчас самый просто, сколько тут наград На балансе 100 рублей Ну, округлим, а будет сотка, да а, раз, два Не хотят мне мак отдавать Ладно, получим пока кейс Чикин а, кейс я получил Вот он, фастом мы его откроем, чтобы не тянуть кота за, за резину, да? Так, что за фигня? Почему на F5 нажать, что у меня какая проблема с открытиями Кстати, Bloodsport выпал Это мы потом будем все проверять А пока что дальше идем в ивент Если что-то сейчас зависнет, будем обновлять э, страницу Потому что бывает у меня такая проблема а, Дальше у нас на пополнение неинтересно Авария, четыре куска Ну вот о чем я и говорил, две 2800... восемьсот... Слушай, это имба, это, это просто имба Браво Кейс тут, кстати, очень дорогой, я думаю, следующий ролик мы сделаем по Браво Кейсу Не помню, отдельный ролик, был ли у меня тринашка, вот это уже повеселее Потому как Изумруд Дракон 3000 стоить не может Да, следующий ролик хочется сделать по Браво Кейсу Здесь, в принципе, тоже ты получаешь нормально вот этих вот а, бонусных ивентных поинтов Так, мы тем временем идем, да, все, но, смотри, что у нас по итогу получ... тут реально имба Доступные предметы, бабочка мы не продаем, остальное все это с ивента, пожалуйста 28 тысяч, но имбовый Очень ивент, мы в следующем ролике Оставлю баланс, будем проверять браво кейс Потому что это интересно, но по факту До 56 уровня нам осталось Да до хрена я хотел сказать немного, но очень много Нельзя перейти В завтрашний день, да, тем временем на 48 На 48 я уже получу 23, а на 47 12 тысяч Очень крутой ивент, но тяжелый, просто вот мы Сейчас открыли дофигища просто кейсов И только сейчас мы начали получать Да, реально крутые, крутые собственно Бонусы, бусты, но так это сделать тяжело. В общем, в следующем ролике браво кейсы, и уже я думаю, постараемся, постараемся не завершить, но подойти к концу ивента. На этом все, огромное всем спасибо за просмотр, ссылка на кейс-дроп прикрепит, там же промик на получение халявных денег, но по факту ревка это и есть переход, вы регаетесь получать халяву. И не, не забывайте, что бесплатный кейс сейчас всем доступен, и можете собственно его открыть, цена free. Всем спасибо, был Человек с вами на линии, пока, до новых встреч.